Пять лет назад был куплен этот участок. Пока строили дом, пока бурили скважину, пока делали септик, везде по всему участку был разбросан мусор, были горы земли. Решили обратиться в компанию землечист для того, чтобы выровнять нам участок и чтобы все было чисто, аккуратно и красиво. Приехал инженер, все замерил, все самый, рассчитал нам. Приехала бригада с, точно в срок, как и договаривались. Вот, все сделали, ребята, вообще молодцы. Такая титаническая работа была проделана. Все убрали, все вычистили. Ну вот можно посмотреть, что все вообще аккуратно. Ни одно деревце не пострадало. Ни один цветочек. Все аккуратно, все чисто. И просто огромное спасибо. Компании. Огромное спасибо ребятам. У нас еще будет отмостка, там парковочное место и еще много чего. И будем обращаться в землю чист. Будем советовать всем своим друзьям и знакомым, чтобы обращались в эту компанию.